майские праздники в принципе как и новогодняя пора war thunder всегда сопровождается скидками на премиумную технику и не только и пока это имеет какую-то актуальность хотя такие ролики своей актуальности почти не теряют даже спустя год-два я расскажу вам мои дорогие танкисты какой премиумный танк вам лучше взять во время скидок а какой лучше уходить за версту ибо от него как говорится говной воняет Всем шалом хату и косарь на карту, на связи вновь Адам и я уже прям чувствую, как новички подписываются на мой канал, а олды прожимают лайки оставляют свои любовные признания в комментариях. А я большего и не прошу, лайк бесплатно, подписка тоже, ну а коммент стоит 5 секунд вашего времени. Итак, сегодня мы с вами взглянем на все прем-танки третьего ранга, то бишь на все прем-танки для начинающих игроков. И перед тем, как ты в потоке истерии начнешь строчить свой гневный комментарий, а почему не все премы сразу? И почему именно третий ранг? Во-первых, все премы сразу будет довольно-таки долго. Во-вторых, это будет более чем поверхностно, а именно этого мы пытаемся избежать. В-третьих, премиумные танки высоких уровней стоят каких-никаких денег, и по сути в ваших же интересах будет, чтобы я сделал отдельный видос видос по топовой премиумной технике. Так что, если вы хотите видос с моими размышлениями на тему топовых премтанков, тогда пишем об этом в комментариях. Ну и по активности я уже пойму, стоит того оно или нет. А почему на третий ранг? Да, все довольно-таки просто. Именно на технике третьего ранга и выше можно уже выполнять все боевые задачи, которые вы только могли бы найти в тундре. И начнем мы сегодня справа налево и, по сути, от худшего к лучшему. Израиль. Швеция. Ha, ha, ha франция Бля, это что такое? М4А1 FL10 симбиоз самого раннего корпуса Шермана и башни Атома X. Из позитивного можно выделить хорошее пробитие и интервал времени между выстрелами всего лишь 5 секунд. Однако в наличии у нас только сплошные снаряды, да еще и 75 метровые. Так что желаю удачи, в окрашивании экипажа в желтый цвет. И как бы аминь. Ну и адекватный сетап можно собрать только на бр 5.3. Но в связи с отсутствием какой-либо. Либо оппозиции. Не вижу причин этот танк не попробовать. Особенно если Франция у вас вообще не прокачана. Италия. Здесь у нас имеется только пазик 4 g И если честно, то просто не хочется его рекомендовать. Поскольку это тупо тот же самый непремиумный пазик, что есть у Германии. И если прям жестко приспичило прокачать Италию, то возьмите лучше сразу что-нибудь более высокого уровня. Китай, здесь по сути все так же хреново, как и у Швеции с Израилем, ибо Т-64 это премиумная бесплатная техника за батл на объект 122 вроде как. Но это не точно. И стоит она на данный момент на торговой площадке от 40 гаджин а это на минуточку 40 доляров. Япония. Здесь у нас частично идентичная ситуация, как и во французской ветке, так как Чину-2 это единственный основной танк на БР-4.3 и придется пихать его на 4.7. Но от этого он кардинально не пострадает, так как играется он именно от мощной пушки, которой даже против тех же Пантер у вас не будет проблем. Там я его покупал еще, когда он был на БР-4.0 и там он был прям реальный имбой. Но улитка просекла фишку и пофиксила имбу. Британия. Здесь мы будем выбирать, так сказать, менее вонючую кучу отборнейшего запашистого кала. Интересно. Ведь выбрать нам предстоит между Шерманом Ферфла и IC4. У обоих одинаковая пушка с одинаковыми недостатками, это урон и отвратное вертикальное наведение. Но если бы меня прям поставили перед фактом выбора, я не задумываюсь, взял бы именно оси 4, так как это уникальная тачанка, а эти шерманы у вас еще успеют вызвать рвоту по мере прокачки той же ветки США. СССР. И вот здесь у нас с вами пространство для маневров уже куда больше. Про су 100 Y вы сразу можете отбросить все амбиции. Это по сути какахич вселенского масштаба. Также КВ-1Р. Это пакетный акционный танк, который вы хрен когда найдете в продаже. И последний раз, если мне не изменяет память, продавался он года так два назад. Но не упомянуть о такой имбе просто не мог себе позволить. Если увидите его в продаже, советую очень сильно подумать насчет его приобретения. И теперь, по сути, выбор наш лежит между ТТ-457 и советским «Шерманом». Бесспорно, оба танка вполне себе играбельны, но «Шерман» имеет БР-5.3. А на 5.3 вы можете собрать себе сетап из тт 485 и с ИС-1, 76 b и СУ-122, если упаси Господь, это вам так нужно. За и самое главное, на этих БР-ах можно взять «Зенитку» 3 d так как на этих БРах авиация и даже истребители у союзников и у тех же немцев имеют какое-никакое подвесное вооружение и сильно могут вам попортить впечатление от игры. Поэтому наличие зенитки, которая может именно против летки, является, наверное, самым важным фактором на этих БРах. Но у самого Т-457 можно, наверное, выделить хороший ДПМ, то бишь скорострельность, и довольно-таки неплохую броню корпуса для данного БРа. Германия. И вот здесь уже можно прям выбирать. Я сразу отмету сторону КВ-2, так как это танк больше для фана, и играть на нем раз-два раза, может быть, полгода, это норма, а играть на нем на постоянке вам надоест, ну, буквально через боев 10. Panzerbfelswagn 4, модификация йод. По сути, туда же, этих пазиков немецкой ветки дохрена, и брать то, на чем и так можно поиграть бесплатно, смысла я большого не вижу. Немецкий Черчилль с БРом 4.0. Хороший танк, хорошо танчит и много пробивает, что для меня, кстати, стало большим открытие. Это довольно-таки скучный танк, но если вы любите размеренный геймплей, можете взять и жалеть об этом вы, скорее всего, не будете. Панцирь 470. Опять же, пакетный премиумный танк, который очень редко доступен в продаже. Чистая ПТСА, у которая играется от пушки. Гипплей на ней очень примитивен и ограничен банальным таткованием лборубки и необходимость в ее приобретении я вообще не вижу. А по какой причине? По причине того, что на том же бр 4.3 есть бревномет Брумбер. Стоит он немало, чуть меньше 3000 петухов, но точно стоит вашего внимания, особенно если вы любите аркадные бои, где Брумбер это что-то на уровне «ты на маминой подруге». Нихуя себе. В РБ, конечно не все так гладко, особенно по началу, пока вы привыкнете к баллистике. Прячьте корпус от противника, танкуйте лбом рубки, да и будет вам счастье. Ну и последний танк, который вас может заинтересовать, это советский КВ с пушкой от немецкого пазика. До недавнего времени считал я его не самой рациональной покупкой, так как он был единственный 5.0 в немецкой ветке, не считая нитку. А когда ввели вк 302 02 5.0, так сказать, немножечко ожил. Ну а сама КВшка, как для ТТ, вполне ультимативная машинка. Но ну от а чего можно было ожидать при скрещивании советской брони и немецкой орудийной мощи? Ну и напоследок США. Сразу можно исключить T55.1, так как это была бесплатная награда за Battle Pass. И даже на бирже я ее найти не сумел. Не знаю вообще, есть ли она на бирже. Также мы сразу исключим Калебу, потому что это какой-то просто прекал от улиток над нашими игроками. И, и даже с 30% скидкой стоит этот Шерман H7 тысяч голды. Если что, за эту сумму можно приобрести прямо сейчас советскую имбу деривацию, которая прокачает вам по сути всю ветку СССР и еще у вас останется 500 голды. Мне просто интересно, есть кто-то, кто уже покупал калиопу не во время скидок за 10 тысяч голды? Если такие люди реально есть на ответе, существуют, то естественно соболезную им и их близким. Также не стоит покупать кинг кобру и блэкет. Ибо аналогичные танки есть прямо в этой же ветке исследования на том же БРе и еще и на том же ранке. В общем, по сути деньги на ветер. Но тем не менее эти машинки все-таки играбельные. Но и остаются у нас так же как и у немцев всего два танка, которые могут вас заинтересовать, это Т-14 и Т-20. Т-14 напоминает мне геймплей от КВ-1Э, это тяжелый танк с мощной броней и с посредственной пушкой. В топе вообще не чувствует противника. Но внизу списка все-таки немножечко пострадывает. Но эта проблема присущая любому танку, который балансится в этой игре именно по броне. Есть у меня ролик топ-5 танков для новичков, где Т-14 также засветился. И там вы можете узнать о нем немножечко побольше. Ну и Т-20. Ультимативная машинка с стабилизатором орудия. Умещая практически все, но на Берри 6.0 с пробитием 150 мм и не имея никаких альтернативных снарядов по типу подкалибера, играя против тех же Тигров Хэншель, чувствует себя ну не очень комфортно. И именно поэтому я рекомендую Т20 именно тем игрокам, которые уже прокачали себе, например, советскую или немецкую нацию и жадят каких-то новых эмоций. Из того, что можно выделить у Т-20, это его скорострельность и стабилизатор. Например, того же Хэншеля в лоб вы поразить ну, никак не сможете, кроме как в пулемет. И то там урон плохой проходит. Но за счет стабилизатора вы быстрее наводитесь и можете сломать ему, например, пушку. Ну а дальше уже сами понимаете, что делать. Ну и как я уже сказал в начале ролика, если вы хотите, я постараюсь оперативненько сделать ролик и по топовым пакетным премиумным танкам. Нет. Техники там не так уж и много, но то количество бачей, которые вы должны будете за нее отсленять улитки, все-таки уже сильно ощутимо и градус ответственности за мои советы вам уже более высок. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, кому-то мои советы помогли окончательно определиться со своим выбором. Про подписки, лайки и всю эту ютуберскую мешу не забываем. Ну и до скорых встреч, камрады!